Вот интересные клинические случаи. Обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас мы немножко уже к леопласту пододвинемся. Вот такая клиническая картина. Пришел пациент, один зуб сломан, второй на удаление. Ну, в общем, с этого мы и начали. Посмотрите, пожалуйста, сюда внимательно, какая хорошая у него, какой хороший объем мягких тканей есть своих. И как тут не очень хорошо. Ну вот здесь видно уже дефицит, да, прикрепленной десны, а здесь у него все прекрасно. Ну мы это все удалили. Сохранная лунка полностью. А, а, <сохранный> а там ум была. И ортопед сказал, что уже раз ему один сосед. <сохранный> Нет, там не не, коррект, ну, не курабельная история была. <сохранный> что? Нет, нет, там не курабельная ситуация, там и кария с корнями под коронкой был мы просто ее снимали здесь ее. Ну, а не, можно... Да, это коронка, это не зуб. Он ходил с ними вот так в складками и туда-сюда их одевал полгода. Ну вы представляете, да, что там вообще было? А нет, там не сохранно, я, я. Я всегда за зубы, поверьте. Я вообще всегда за максимальное зубосохранение. Обратите внимание, здесь дефект вестибулярный, картикальные пластинки. Естественно, ну я не могла это оставить просто так. Им Одномоментная была имплантация. Здесь меня ничего не смутило. Я вообще... Даже не озадачилась, потому что все прекрасно. А здесь я очень напряглась и поставила туда твердую мозговую оболочку. Сейчас поставили. Это я просто понимать, как стояли, как были позиционированы. Обратите внимание, вот здесь имплантат был позиционирован даже более необно, чем вот здесь. Чем, чем 21 11 более вестибулярно был та установка. Мы внесли туда костный материал, костно-пластический. Обратите да, внимание, что более вестибулярно расположено на 11 -й. У меня полонки не, не было возможности по-другому поставить. Это твердая мозговая оболочка? Mm -hmm. Так и называется. Это, это леопласт? это ну, конечно. Это, твер... это ТМО. Это вот... Алексей, может, подготовьте, пожалуйста, хотя бы что-то показать, а то вот люди даже не знают, как это выглядит. Я вот она заведена. Добавлена везде в пространство между да, краями лунки, имплантами пластический материал. Тоже леопласт. Комбинация из материала ляопласт. Это временные абатменты. В смысле комбинация картикального и спонгиозного. Ну там, э, там комбинация спонгиозного с минеральным компонентом кости. И... Все да. Ну, шиванием временные кромки. Это все неинтересно вообще. Вот так это выглядело. Послеоперационный период был спокойный, все в порядке у нас было. А, вы знаете, что я вас немножко запутала, я вам сейчас покажу. В чем проблема? Мы твердую мозговую оболочку поставили на 21-й зуб. Вот там, где была перфорация. Там была перфорация кортикальной вестибулярной пластинки. И вот туда мы поставили 21-й зуб, твердую мозговую оболочку. Потому что видите прижимающие швы здесь? Я ее тоже прижимаю максимально, всегда стараюсь снаружи к лоскуту. Это на снятие швов. А теперь обратите внимание, вот это 11-й имплантат, а вот это 21-й. И вот как это выглядит, посмотрите. Это к, к анализу просто своей собственной работы. Я да, не призываю никого ни к чему, но я теперь... А теперь вот так произошло через полгода. Вот это 21 зуб. Мозговая оболочка, да, вот Что? Мозговая оболочка, Но там... Да, да. И вот это все. И на сегодняшний день... Даже если у меня миллиметр и меньше сохранной вестибулярной костной пластинки, я устанавливаю туда все равно твердую мозговую оболочку. Это касается в основном фронтальной группы зубов, эстетической зоны. То есть, независимо от позиционирования имплантата, даже если позиционирован он не обнаболее, да, и у нас по сути, по, по физиологии должно все вот это место зарасти, костью своей собственной в лунке. Я все равно ставлю, потому что ну, вот превентивно мне как-то с этим абсолютно спокойно теперь живется. Да, из полной сохранности, потому что я пришла к выводу, что даже оставшийся миллиметр, он резорбируется. Какая-то часть резорбции происходит. И вот этот миллиметр, он несостоятелен остается. И если вы видите, что у вас совсем вот это... Бывает, да, луночка с экрана, ты ювелирно все удалил, но он как пергамент у вас там. Я его утолщаю. Вот просто опыт вот этот, именно вот этого клинического применения. Потому что на соседнем зубе, там, где я этого не сделала, там картина не очень хорошая, мне пришлось ее исправлять. По факту.